Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, обещал данное видео, оно действительно является очень интересным, на мой взгляд, потому что оно позволяет делать некие прогнозы, и я могу со всей долей ответственности сказать, что вы все равно это не сделаете, или вы сделаете это немного грубее, то есть сыграть в чистую не получится, да? но даже просто обладая данной информацией, как движутся мировые капиталы, то есть, как двигаются умные деньги в период кризиса, как происходит основное движение, будет очень полезно, и будет действительно неким алгоритмом, который может позволить заработать не все деньги, как это делают умные деньги. но а увидеть определенную тенденцию вы обязательно сможете. Итак, о чем? То есть, как происходит движение? как происходит движение умных денег, крупных денег в периоды кризиса, то есть что, что непосредственно происходит. Итак, давайте сначала там посмотрим, что же все-таки такое кризис. Да? Кризис – это, как я в моем понимании, в понимании финансиста, кризис – это падение реальной экономики, производство реальной экономики. Производство реальной экономики падает тогда, когда нет покупательского спроса, да? то есть когда население не тратит. То есть, когда мало покупают, то и мало производят. Причем есть определенным лагом. Да? Сначала падает потребление, а производство еще находится на высоких значениях. Потом начинается перепроизводство, ну и свал экономики. Поэтому кризис – это падение производства. Падение производства – это падение потребления. Ну, очень простая связь. Опережающими индикаторами любой рецессии, да, что бы там ни говорили, являются рынки. Рынки долга, рынки ценных бумаг, сырьевые рынки, да потому что все равно умные ребята, которые имеют доступ к глобальным деньгам, глобальных центробанков, они приблизительно, ну, то есть они находятся в ликвидных. То есть когда у вас большой капитал, большой капитал, у вас доступ есть практически к неограниченным ресурсам по деньгам. Помимо того, что вы можете на чем-то зарабатывать, вам очень важен вопрос ликвидности. Да? То есть неоднократно на России задавали вопрос, почему мы кормим Америку, американские, покупаем американские облигации. Да потому что, ребят, более ликвидных инструментов, чем американский трежерис, нету. То есть можно покупать собственные там, акции да, российских компаний. Но что это такое? Да? То есть, когда у вас объем золотовалютных резервов составляет 400-500 миллиардов долларов, даже просто найдите мне любой инструмент, который позволит вам в считанное время без потери в доходах, да, то есть без падения цены актива, по щелчку пальца получить хотя бы 1 миллиард долларов. И Это очень важно, да и, и большим ребятам это также необходимо, это точно так же важно. Так вот, давайте, возвращаясь к вопросам кризиса. да, То есть ребята смотрят за финансовыми показателями, за статистическими данными по инфляции, по безработице, по процентным ставкам. То есть определенной долей вероятности можно пригод... угадать движение вниз. И то, что я наблюдаю сейчас: умные деньги в принципе очень осторожны в отношении рынка акций сырьевых товаров. То есть они находятся где-то на 30-40%, остальное находится в облигациях в тренджерях. То есть, когда вы понимаете, что экономика цикличная находится в верхней стадии экономического роста, экономического цикла, то есть она в ближайшее время будет падать, самое дорогое, вот в первое движение, когда происходит снижение, самое дорогое, что в этот момент может быть, это кэш. И, или эквивалент кэша, да, то есть какие-то активы ликвидные, да, то есть которые вы в любой момент можете перевести в денежную форму и за эти деньги что-либо купить. Поэтому, если посмотреть, каким образом происходит движение да, в период экономического кризиса, то есть первыми начинают двигаться рынки ценных бумаг, рынки акций, потому что они имеют некую такую опережающую динамику. Посмотрите на любом промежутке времени. Сначала падает фондовый рынок, через 6-8 месяцев падает реальная экономика, да, замедляется. То есть она, экономика основная более инертная, рынки реагируют гораздо быстрее. Соответственно, когда падают рынки, что происходит? Продают акции продают облигации и выходят в кэш, и выходят в кэш, который опять-таки является наиболее ликвидным, наиболее публичным. Почему? То есть первое, что нужно делать, как двигаются деньги, они выходят в кэш или находятся в кэше. И сейчас очень много сигналов о том, что эти деньги находятся в кэше. Второй момент, что происходит, да? то есть рынки падают, ты зарабатываешь на чем? Ну, ты Зарабатываешь элементарно, находясь вне рынка, да? то есть ты продал по дорогой цене, по высокой цене и цена активов начинает падать, да? то есть таковыми активами являются акции, облигации, сырье, то есть падает все, ты вышел в кэш, то есть первый, первый шаг номер один – быть в кэше, быть в кэше, ну кто-то а, зарабатывает на падение, но если нет опыта, я здесь не рекомендую, то есть первая история – это быть в кэше а, или эквивалент кэша, да? то есть некий ликвидный инструмент, который в любой момент можно забрать и быстро получить, почему а, умные деньги мы и наблюдаем, сейчас 60% находится в кэше. Что происходит с следующим этапом, да? то есть за падающими фондовыми сырьевыми рынками происходит реальная рецессия, да? то есть реальная экономика, она начинает замедляться, вползать в рецессию, не расти, то есть не производить, сокращаются сотрудники, да? увеличивается безработица, и в этом случае экономика реально сползает в рецессию. И что тогда происходит? Да? То есть для того, чтобы, не увели, то есть чтобы экономика не ушла в рецессию, или для того, что если она уже в нее упала, чтобы ее... Её взбудоражить, да, то есть чтобы ее взбодрить. Банки начинают вливать деньги, но пока других альтернатив не нашли. И поэтому что значит вливание денег? Значит включенный печатный станок, значит программы количественного смягчения, значит опускаются процентные ставки. К чему это приводит? К тому, что тот же самый доллар, в котором вы находились, он начинает, ну то есть да его становится много, потому что его начинают печатать для того, чтобы спасти экономику. И что в этот момент происходит? Происходит следующее, да? то есть рынки упали, в этот момент доллар, как правило, укрепляется ко всем мировым валютам. А по продолжительности это занимает где-то 4-6 месяцев. Через 4-6 месяцев происходит некое движение, перетекание денег из доллара, перетекаются в золото, потому что у вас же доллары печатают вас печатают евро, то есть разгоняя мировую инфляцию тем самым, да, центробанки. И что происходит? Начинает укрепляться золото и начинают расти в цене акции компании, потому что начинаются меры стимулирования мировой экономики дешевыми деньгами. И в этом случае, соответственно, нужно перезаходить. Если говорить о том падении, падение, как правило, происходит в пределах... Ну, от 4 до 9 месяцев может составить падение, и обычно рынки падают от 30 до 60%. Соответственно, почему умные деньги находятся сейчас, и я даю рекомендациям, и особо не дергаюсь на всем том, несмотря на то, что я вижу, что рынки обновляют максимумы. Прекрасная возможность, если у вас есть долгосрочные инвестиционные позиции какие-то, их сократить, да, даже сейчас перед отсечкой. Ничего страшного, что рынок может вырасти еще на 3-4-5%. А, лучше не дозаработать, да, чем сидеть на вот этой вот бочке, которая может в любой момент взорваться. Соответственно, вот таким образом происходит движение, да, то есть если говорить, как, ну, каким образом можно на этом зарабатывать, нахождение в долларе по одной простой причине, потому что любой кризис, он будет выражаться в том, что будут распродавать активы и уходить в кэш. Будет очень большой спрос на доллары, а доллары и сейчас непосредственно изымают, да? то есть изымают из финансовой системы, процентной а процентные ставки в долларах гораздо выше, то есть долларов становится меньше, а остальной, извините меня, остальной валюты достаточно много, да? и Поэтому, то есть, первая история – это нахождение в кэш, а Вторая история или, или эквивалентов, да, то есть, опять-таки, каких-то надежных облигациях, номинированных в долларах. А, соответственно, падение на 30%, я говорю про американский рынок, да, падение на 30% на горизонте в 3-6 месяцев – хороший момент для покупки, да, то есть, постепенно можно наращивать позиции, параллельно наращивая позиции непосредственно в золоте. Вот чем хотелось поделиться. Конечно же, более подробно мы разбираем эти моменты в рамках закрытого клуба инвесторов-клиентов Max Capital. Но тем не менее, какие-то фишечки да, из того, что э, люди-клиенты получают в рамках данного проекта, делюсь здесь в открытом доступе на YouTube. Если понравилась концепция, если будете ее применять э, или изучать более подробно, пожалуйста, ставим лайки. Подписываемся на канал, щелкаем на колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых видео. А у меня на этом все. До свидания вам и удачи на пути сохранения и приумножения капитала.